Короче, Индиана Джонс сыпет песок, орудует кнутом и бегает от камня. Моё? Потом отдыхает, работая в школе, пока не появляются они. Гитлер-извращенец. Знаете, что это? Чтобы найти ковчег, ему нужна Мэриен. но она учится пить как черт с могилей, Кадди сжигает свой бар. Давай я поведу По Поножовщина доходит до перестрелки, а Мэриен принимают за грязные шмотки Моё. и Инди цепляет местных девок. Не лучший выбор. Стремный немец пытается допросить Мэриен. Этому место в музее! Инди находит колодец душ? Ну почему змеи? Ковчег был бы его, если бы не этот мудила. Моё? Все валят на остров и там открывают ковчег. Закрой глаза, Мэриан! Да пошло оно. Где ковчег сейчас? У... Профи. Как там Чёрз? Он его открыл. Yeah, <laughs> yeah.